Боже мой, как я люблю солнце, как я люблю, когда тепло. Мы сейчас держим путь в еще один старинный тульский городок, называется Венев. В этом маленьком Веневе, в этом маленьком городе населением в 13 тысяч человек 32 Герой Советского Союза. У меня за спиной центральная площадь Венёва с традиционным э, памятником Ленину. А еще одна достопримечательность не только Венёва, но и всей Тульской области – это Николаевская колокольня. Слушайте, я даже не могла предположить, что вот это ничем не приметное здание связано с любимым героем э, э, русских анекдотов, поручиком Ржевским. А еще в Веневе есть своя Красная площадь, я сейчас на ней стою. Вот кто только не жил на территории Венева. Оказывается, в древние в древние времена здесь жил самый настоящий носорог. И не один, а в компании с Мамонтом. Я сейчас почувствую себя дигером, потому что в Веневском музее есть одно потайное место. Ученые обнаружили потайную лестницу 17 века. Добрые сотрудники музея мне разрешили туда проникнуть. Спасибо большое. А Обеспечив фонарем. Обеспечив даже фонарем. Игулки-маталки. Слушай, так страшно. Местные Веневские забавы. Пускание змеев. Воздушных. <сх>, Ой, красота такая. А, ты умеешь змеев-то пускать? Да я умею Я вот. поела. Что ты поела Змечко. сегодня? С а? молочком. С молочком. Классно. Сахарку или варенье положила туда? Да. Ну, любишь сладенько-нибудь, да? Да. Вот только что мы сейчас идем с Воскресенского собора. Это, с этого места началась история современного винева И там находится уникальная реликвия. Это икона Казанской Божьей Матери Плачущей. Как тебе, кстати, город Венёв? Понравился? Такой спокойный, удовлетворяющий, много интересных вещей. Есть что посмотреть, есть чему удивиться. Мы сейчас держим путь э, в еще один старинный тульский городок, называется Венев. Он знаменит великим уроженцем маршалом Чуйко. Э, он там родился. И вообще. В годы Великой Отечественной войны 32 венёвца получили звание Героя Советского Союза. Видимо, это отважные люди, да? Да, думаю, То есть это... да. Может, мы там увидим каких-то венёвских мужчин, мужественных. Да. да, я очень на это надеюсь. Галантных, мужчин. да. да. Мы добрались до Аллеи Славы, я вам говорила, да, что в этом маленьком Венёве, в этом маленьком городе населением в 13 тысяч человек, это вот сейчас, в 2020 году, может быть, до войны было и меньше, 32 героя Советского Союза. Мы с Инессой дети советского времени. Я помню, что у нас в школе был Красный уголок, был в школе, да, конечно, он был у всех. Да, и были встречи с ветеранами регулярные. Потом наступили 90-е и начали как-то обесценивать заслуги наших отцов. Я, например, для меня, я человек достаточно циничный, и Эннеса циничный, мы любим пошутить и над смертью в том числе иногда шутить тема, над которой я никогда не шучу и не позволю шутить моим детям, это заслуги наших отцов в годы Великой Отечественной войны. Вот реально, как бы это невысокопарно звучало, мы обязаны им своей жизнью, и поэтому я... Вот с большим... Свободной жизнью. Свободной, да. Свободной жизнью. Я с большим почтением и уважением отношусь к этим людям и к тому, что во всех российских городах сохраняется о них память. Так что... Спасибо вам большое. Спасибо. А, ты умеешь змеев-то пускать? Вот. Я поела, Что ты поела сегодня? А? С молочком. С молочком, классно. Сахарку или варенье положила туда? Да. Ну, любишь ладенько нибудь, да? да. У меня за спиной центральная площадь Венёва с традиционным памятником Ленина. Площадь называется Хлебной. Почему Хлебной? Потому что венёвские купцы они зарабатывали деньги на продаже хлеба и скота. И вот эта площадь служила таким базаром или ярмаркой. А еще венёвские купцы славились тем, что были виртуозными строителями водяных мельниц. И еще одна достопримечательность не только Венева, но и всей Тульской области – это Николаевская колокольня. Это самое высокое здание в Тульской области. Ее высота составляет ну, около 78 метров. Говорят, что эта колокольня была создана по эскизам великого русского архитектора Василия Баженова. Такое солнце, ничего не видно. Вот она видна, да? Это вот это беленькое здание, это а, булочно-бараночная лавка братьев Родионовых. Это была очень известная мануфактура Венева. А, здесь работало 37 человек, основное производство было брошено на производство знаменитых веневских баранок. Слушайте, я даже не могла предположить, что вот это ничем не приметное здание связано с любимым героем русских анекдотов поручиком Ржевским. Дело в том, что в этом здании проживала Надежда Ржевская. Она написала мемуары, посвященные ее семье, и героями этих мемуаров стали ее отец Петр Семенович Ржевский и дядя Семен Семенович Ржевский. А, и по мнению следователей, именно эти двое мужчин стали прототипами знаменитого поручика Ржевского. А еще в Веневе есть своя Красная площадь, я сейчас на ней стою. Очень симпатичное место, такое стилизованное, даже немножко в стиле авангарда, но есть здесь замечательная аллея. Вот она у меня за спиной, называется «Аллея 12 невест». Стоят березки, и они украшены разноцветными тканями. Дело в том, что в Веневе существовала очень симпатичная традиция. Каждый год, 14 октября до революции, выбирали 12 невест, и им назначался приз – 2 килограмма серебра ни много ни мало, да, но приз давали не сразу, а давали через год только в том случае, если девушка выйдет замуж. Представляете, какая у девушки была мотивация. Так, очень красиво, вот такой, она прям чувствуется, что он старинный-старинный.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 Удивительный экспонат – это паспорт крестьянина, датирован он 1897 годом. Но что интересно, на паспорте нет фотографий, тогда это было дорогим удовольствием, но зато очень подробно описывается внешность этого крестьянина. Смотрите, написано «лет 26, рост там в саженях не вижу, волосы русые». «Глаза серые, нос прямой, рот средний, подбородок круглый, лицо чистое». Мне кажется, под такое описание может попасть человек 90 е 100. Поэтому, я так понимаю, проблема с подделкой паспортов, или когда человек по чужому паспорту представляется, в общем, этой проблемы не было в конце 19 века. «Энесик, это должен быть твой самый любимый зал. Да. Ты же у нас дворянка. Не знаю, по происхождению, но по мироощущению – это точно. Потому что, по-моему, в этом музее первое, что вызвало у тебя бурную реакцию – это фарфоровая кукла». Я сейчас почувствую себя диггером, потому что в Невском музее есть одно потайное место. Это потайная лестница. Это единственная лестница, датированная 17 веком. Дело в том, что эти палаты каменные, в которых находится музей, они находятся в старейшем здании каменном строении 17 века. Ну, понятно, что он тысячу раз переделывался, тут много уже наводило 19 века, но. Ученые обнаружили потайную лестницу 17 века, как я сказала. И мне разрешили, добрые, подведи на секундочку, добрые сотрудники музея, мне разрешили туда Фонарь. проникнуть. Спасибо большое. А что я называю? Обеспечив фонарем. Обеспечив даже фонарем. И сейчас я вам покажу. Сейчас я залезу, потом заберу камеру и покажу, что там внутри находится. Что только не сделаешь, человеческое любопытство нам не движет. Давай, камеру дай, дай мне камеру. Так, ух ты. Ду-ду-ду-ду. ду моталки -ду -ду -ду. маталки слушай, так страшно. Себя, Юля. Это будет, это будет гвоздем сезона. Ребята, я чувствую запах времени. Ой, И она, видимо, шла на второй этаж. Здесь такие балки. Ух ты! Ой. Прям как... Это неповторимое ощущение. Это реально неповторимое ощущение. Вот за что я люблю самостоятельные путешествия, за... А массу открытий, которые попадаются на твоем пути. Когда я ехала в Винёв, у меня не было каких-то особых ожиданий от этого маленького провинциального исторического городка, но Венёв для меня стал открытием. мы побывали, вот только что мы сейчас идём с воскресенского собора, Это, с этого места началась история современного Венева, и там находится уникальные реликвии. Это икона Казанской Божьей Матери плачущей Божией Матери, она плачет, и поэтому Воскресенский собор является такой точкой притяжения для паломников со всей Руси. А в Венёве потрясающий краевеческий музей, а я вам уже показала, как я туда забиралась в, по потайной лестнице, но он и без потайной лестницы интересен, потому что, вы понимаете, маленький город Венёв, 13 тысяч жителей, и эти люди по, по крупицам собрали. Собрали все, что когда-то было найдено здесь на, в археологических нах, находках. Собрали по крупицам какие-то предметы купического быта, предметы дворянского быта. Очень потрясающая композиция, связанная с... Уроженцем Венёва, которые э, э, воевали в годы Великой Отечественной войны. И в Венёве целых восемь генералов. Вы понимаете, я все-таки уверена, что существует понятие энергетика места. Это потрясающее место, какое-то очень энергетически емкое и очень теплое. Здесь очень теплые люди, они к себе открыты, они с тобой общаются, они с тобой с удовольствием разговаривают, шутят, не, не убегают от камеры. В общем, ребята, я вам очень рекомендую сюда съездить и не так, как мы галопом по Европам, потому что я вот уверена, что я сюда вернусь, а съездить и спокойно проникнуть атмосферы этого города, погулять пообщаться с людьми, сходить в храм, сходить в музей вы получите какой-то, знаете, как глоток свежего воздуха и много-много всяких поводов просто задуматься о том, что жизнь прекрасна, о том, что жизнь не главное о том, что надо любить, а что не надо любить. Что-то как-то такое удивительное настроение после Венева, да? Оно такое благостное, хорошее настроение. Как тебе, кстати, город Венев? Понравился, очень он неординарный. Интересных вещей, Есть что посмотреть, есть чему удивиться. Люди шикарные. А вот мы с НС уже сколько лет, больше 10 лет путешествуем да. Да, самостоятельно. Да. И вот многие из наших общих друзей спрашивают, ребят, ну это же такой геморрой, это же постоянно какие-то неожиданности, не самые приятные. У нас, кстати, были, было немало. Приятных неожиданностей Типа не хватило денег на отель э -э, или Забыли, что мы его не оплатили Это да Но я что хочу сказать ни Никакое организованное путешествие Не подарит себе Таких микрооткрытий Потому что Венев стал таким микрооткрытием для нас. Да? Да. Мы ехали, издевались, помните, да, там, что сейчас там мужчины будут Веневские, а на самом деле чудный город, чудесный, э, под, о, о, о, о, очень атмосферный, очень теплый город, ну помимо того, что там просто красиво. И, и как заметила Инесса, почему-то очень много женщин за рулем. Значит, это прогрессивный город, где любят женщин и ценят женщин. Ой. А сейчас мы отправляемся в Друг... Ну, сам город, может быть, и не будем смотреть. Мы отправляемся в Богородицк. Там находится а, Богородицкий а, дворец с парком. Это музей. А, и он связан с активной а, любовной, сексуальной жизнью нашей великой императрицы Екатерины II. Но сейчас мы вам не будем раскрывать их подробности. Вы знаете, все на месте. Как я заинтриговала, а? Да, молодец а? а? умеешь! <свят> красота-то какая! Пруд, парк, дворец. Вот умела Екатерина II выбирать красивые места для дворцов. По мне так более Заслуживает внимания парк. Здесь были гроты, каньоны, какие там говорят, павлини, все павильоны. В общем, решили мы напоследок смотаться в Романцевский город, но никто не ожидал, какая дорога сюда ведет. В общем, мы сейчас, видите, мы все так подрагиваем. Давно ты сдавала нормы ГТО, скажи мне? Я вообще никогда не сдавала. Глаза боятся, а руду очень красиво. Ага. Это вообще какое-то инопланетное зрелище, ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот эти такие кратеры, такое желтое, желто песочные горы, а между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребят.